Делали малышу, здравствуйте! Сегодняшняя тема Сладкий я чужого Вдумайтесь, подавляющее количество людей на Земле Сознательно, либо подсознательно в той или иной мере готовы украсть. Почти каждый из нас тем или иным образом готов присвоить чужое, подобрать, либо кардинальными методами отобрать и присвоить. То есть практически все мы воры. Представьте себе ситуацию, когда некая комната наполнена сокровищами, либо бытовой техникой, либо деньгами. Что в человеке внутри просыпается в такие моменты? Правильно, алчность. Если мы будем убеждены на 100%, что нас никто не видит, и нам за это ничего не будет, мы будем грести как не в себя. Именно грести как не в себя будем засовывать эти деньги, либо это золото во все наши щели, в каждые карманы, будем набивать сумки, даже если мы не сможем сдвинуться с места, мы будем тащить изо всех сил, и на это способен почти каждый человек, то есть мы воры, вспомните, как приятно иногда что-то подобрать чужое, будь то деньги, либо кошелек, Непонятно, что в нем, но как приятно это подобрать. Часы, мобильный телефон, забытые ключи от автомобиля, чита утерянные документы. Моментально в голове срабатывает счетчик. Звука в казино, помните, дзень. Мы сразу представляем, сколько можно заработать или сколько там лежит и на что я, этот день, на что я эти деньги потрачу. Гадко, правда? как мило, как приятно бывает подобрать чужой и сразу присвоить, и сразу понять, куда я поставлю, куда я положу, что я с ним сделаю, на что я эти деньги потрачу. Это говорит лишь об одном, что у таких людей не то, чтобы чужой не приживется, у них свое будет уходить. Это те люди, которые деградируют, это те люди, которые, к сожалению, духовно умирают. Им не выкарабкаться в жизни. Они не сохраняют ни чужое, ни свое. Это тот человек, который будет ползти вверх, срывая ногти, ну а постоянно будет сижать низко, как по крутой крыше, по крутой горе, стирая в кровь колени, ноги и руки. Это самоубийство. Поймите, владеть чужим – это огромный грех. Но самый главный грех не перед людьми, не перед Богом не перед миром, а лично перед собой. Вы подсознательно чувствуете, что завладели чужим и сами себя уже наказали. И пойдет необратимый процесс, который со временем приведет к болезням, к огромным проблемам. Подумайте тысячу раз, чтобы что-то опрессуете. Неважно, лежит оно, либо вы это отобрали силой, либо хитрость. Оно не ваше, и ваше никогда не было. И не будет. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.